Группа греческих военных строит на территории закрытой военной части маленькую церковь для того, чтобы не сбылись планы правительства Греции по постройке в этом месте мечети. Об этом нам расскажет один из инициаторов проекта Маркос Илядис, бывший офицер спецназа СССР, Украины, затем и греческой армии. Так, Маркос, расскажи, пожалуйста, что здесь происходит, зачем это все делается и какая твоя роль в этом? Место, в котором мы сейчас находимся, это бывшая воинская часть морского флота Греции, в которой производились ремонты военной техники габаритной, то есть грузовых машин военных. Вот. ее закрыли, позабросили и в связи с событиями, в связи с наплывом мусульман в Грецию. Порывница в Греции решила дать это место под э, Исламскую мечеть. Вот. И ввиду того, что э, это дело не соответствует культуре э, христианства, вот, э, тут собралась команда бывших и еще действующих офицеров спецназа Греции. Вот, э, Закрыли, перекрыли полностью эту войскую часть, поставили дверь, поставили КПП, охраняют, не пускают ни одного мусульмана на территорию этой войской части. Вот. И по закону, есть такой закон, если что-то, одно из двух строится первым, там, или церковь, или мечеть, оно имеет мощь, силу, оно и остается, другое отходит. Вот. Греки решили опередить и решили построить церковь прямо напротив мечети. Там, сейчас не видно, но за вот это вот. Это, это, да, это церковь какая-то строится, а вот там здание, которое предназначается под мечеть. Вот. Я совершенно случайно познакомился с одним офицером на улице. Вот. Его зовут Андреас Лесис, разговорились, и он говорит, давай к нам в команду. Я как бывший человек, офицер спецназа внутренних войск России, города Донецка. Согласился, потому что военная есть военная кровь, И всегда есть уважение к погонам, всегда есть поддержка. Не важно, в, в, в, в какой-то армии. Вот. И решил помочь. И тем более прознался факт того, что я был э, бывший кандидат в депутаты от партии «Анис Артити вот И до, по, последний я считаюсь членом этой партии. Вот. У меня есть и связи, и знакомства, вот, которые позволили мне в поиске э, папа, который бы мог прочитать, э, почитать э, молитву и осветить э, данную церковь. Но тут мы столкнулись с одним феноменом страшным. Ни один поп не согласился этого сделать. Вот. До позавчерашнего дня я бегал по митрополитам Греции и Перия и Камадеро. Бегал по деспотисам, по архиепископам, скажем так, по-русски. Вот. К простым попам обращался. Все говорили, что у каждого своя территория и не имеет права сюда обратиться. В это воскресенье я был буквально здесь вот через один квартал, есть одна церковь. Вот. Я был в ней, разговаривал с попом. говорю, раз уж вы с одного района, значит вы имеете право осветить эту церковь. И даже он сказал, что он якобы относится к другому району. Сегодня церковь в Греции показала то, что она не просто церковь святая, дом Божий, а какой-то мафиозный клан, который работает действительно как мафиозный клан. У каждого клана есть, есть своя территория, так и здесь. Каждая церковь это какой-то клан мафиозный. Естественно, через церкви проходят и деньги, которые все сосредоточиваются в центральной церкви Греции, которая делится и точнее отдает полностью их казну государства. То есть мы поняли, что политика и церковь в Греции взаимосвязаны. Стало очень больно, неприятно от этого факта. Вот. И мы решили незаконно, незаконно начать строительство церкви. Плевали мы это все, и буквально три дня назад мы нашли одного старца папа, старика, которому уже плевать на то, что с ним будет, плевать на то, что ему срежут его оклад, что здесь папы получают деньги, насколько всем известно, и пенсию тоже. Он решил осветить нашу церковь. Как только закончится церковь полностью будет проведена э, энгенения по-гречески по-русски освещение церкви вот. и мы будем добиваться уже разрешения на эту церковь как на законы церковь есть надо будет пролить кровь пролем но мечети в греции не будет мечеть в греции будет тогда в греции когда заработает святая софия в, в турции наша самая древняя самое красивое чудо церковь вот тогда появится и в афинах э, мечеть. Я обращаюсь ко всем грекам, эллинам, Пантицам, киприотам, наконец-то объединиться. Сегодня живем в страшную эпоху, когда э, идет страшное противоборство, против, против, скажем, война, а не противоборство между Америкой и Россией. Америка сегодня теряет силу, поднимается Россия, Америке э, нравится командовать всем миром, и ее главная задача сделать все страны нищими и легко подчиняемыми, скажем так. Вот. Поэтому наводится по всему миру сегодня хаос. Войны на Украине, на моей родине в Донбассе, например, в Сирии, в Египте, везде. Весь мир зажегся. Это нехорошо. Американцы, я вообще не понимаю, чем они занимаются. Понимают ли они опасность данной ситуации. Неужели такая у них уверенность есть в своих силах? Я не знаю. Но я думаю, что они глубоко ошибаются и за это не поплатятся и очень сильно. Вот я верю в то, что Россия поднимется. Мы, греки, например, скажем так, мы с Россией, мы братья. Несмотря на то, что нас пытаются уже на протяжении столетия рассорить с Россией, англосаксы, то с Антантой нас под себя подчинили, как маленькую страну бессильную. Сегодня НАТО нас давит. На самом деле греческий народ, он с России. Вот. Мы христиане, мы, мы обожаем нашу веру, она самая лучшая. Несмотря на то, что я сказал нехорошие слова о нашей церкви, сегодня это тот факт и реальность, с которой мы столкнулись. Да, церковь сегодня повела себя так, как мафиозный клан, который подчиняется правительству, которое безбожное. Насколько вам всем известно, Ципрос – это безбожный человек, вот. И обидно, что церковь поддержала его, а не нас. Нам, мне, например, в глаза прямо говорили попы, что э, почему бы не сделать мечеть, ведь существуют же церкви э, в арабских э, странах. Да, я согласен, пускай будет мечеть, но не в реальном ее состоянии, без криков «Аллах, Акбар!». Вот, э, где-то очень скромно в какой-то комнате, пускай они снимают какую-то комнату, молятся, как это делают, например, буддисты, индусы, здесь вот через три квартала есть, скажем, храм буддийских индусов. Тихо, спокойно люди молятся потихонечку, они сами понимают, что да, есть разница, у них нельзя там не стучать, как полагается. Они обязаны соблюдать шину, потому что христианская вера, она тихая, спокойная вера, она призывает любовь к любви человечества, понимаете? Вот, и всякие шумы здесь то мусульманские и индусские просто будут мешать. И я думаю, что мусульмане, как и индусы, должны это понять, просто-напросто где-то снять помещение и просто-напросто молиться, они... пускай это будет мечеть. да Скромно. Такое, я знаю, уже есть в районе Спробергу Прекрасное место прямо напротив кладбища христианского. Никто никому не мешает, никто ни на кого не обижен. Есть такое мнение, например, что лучше это люди... Вот противники, сторонники постройки мечети говорят, Лучше пусть будет одна мечеть, где мы можем знать и видеть этих людей, чем будет много маленьких. Не, не, не, нет, нет, нет. Это, это глупая идея. Я считаю, почему? Потому что сегодня, насколько вы видите, Европа, не только Европа, весь мир, столкнулся с такой проблемой, как терроризм. И он уже приобретает массовые масштабы. Это видно по Сирии. Вот. Реальная война, настоящая война. Куча трупов. Вот. И насколько мы понимаем, что из каждого мусульманина можно легко сделать исламиста. Фактов уже на сегодняшний день не тысячи, а за тысячи. И именно это вторая причина того, чтобы не создавать мечеть как опасный очаг терроризма в нашей стране. Пускай будут маленькие мечети в районах. Пускай будет много маленькие в районах, квартирки, которые с легкостью может контролировать полиция. Один наряд полиции, два мотоцикла, отсидели, в службу уехали. Все, это будет проще и проще да. Много, маленьких, много маленьких, чем одна большая, да. И неизвестно, кто сюда приходит и что приносит и так чем это может закончиться. Онлечается. Да. Тем более вот в таком месте, где, смотрите, по обе стороны есть воинские части с оружием знать, что завтра, завтра здесь не, не сможет получиться какой-то бунт, подъем и сломать этот элементарный забор. Это не русское граждение, это европейское, но слабое. Я его без пластмассов могу сломать, как спецназовец. Легко, очень просто. И туда перебраться и взять полностью эту воин скучать за 10 минут. А если будет толпание, его возьмут за, за минуту, понимаете? Потому... Потом, да, потом будут жертвы, кровь, и куда эта кровь раздалется, я не знаю. И что-то получится. Вот поэтому мы против, по большей степени, по, против терроризма. И шума, но ну, по большей степени мы против терроризма, потому что он сильно захлепнул, захлестнул всю Европу. Вот такие дела. Так что, надеемся, скоро мы эту церковь закончим и парадом Греции еще одной красивой, пускай маленькой церквушкой. Вот, христианство победит. И вот, этой, вот этим, знаете, э, касательно поступкам мы хотим показать митрополиту Греции, что не печать его важна, и не его слово, а Божье слово важно. И это Божье слово произнесет поп, который будет освещать эту церковь. И мы этим самым докажем этому митрополиту, который спелся с продажами политиками Греции, что он, он никто, он ничего не имеет общего с христианством. Он вообще не святой человек. И самое главное, докажем то, что его слово нулевое его печать тоже нулевая в, в, в сравнении с Божьим словом, которое произнесет Поп читаю читаю церковь освещающая вот такие дела вот наша главная суть здесь доказать что Божье слово сильнее чем печать если надо будет мы кровь. – Скажи, пожалуйста вот стоит церковь напротив Вон. вот эта маленькая церквушка да Но, а почему оттуда это, это же ее территория может быть взять... не это тоже другая территория Хорошо, на другом митрополе Да, да, вот, вот это что самое обидное, что тут за каждым забором уже идет другая территория. Там еще на церковь, я был, тоже забор и дорога, все. Тут как по полосам. Вот это меня убивает, что э, район, много церквей, э, по идее, имеют право прийти осветить, потому что это один район, но даже его разбили на части. Вот и судите, насколько э, погрязло в коррупции церковь. Я считаю, это, это, это, это реально есть, что что я с этим столкнулся. Церковь в Греции коррумпирована, связана напрямую с политиками, деньгами. Потому что митрополит, как оказалось, не имеет никакой власти. В наглую смеется и говорит, мечеть будет, потому что есть церковь в другом месте. Совершенно не обращаю внимания на последствия. Он даже не хочет этого слушать. Он продался, все. По-другому это не, не скажешь. Я бы хотел, чтобы объединились греки, особенно вот наши, вот я грек пантиз по грек понда. Мне обидно за моих понтиистов, что они разбились. Знаете, скажу честно, что в Греции да, оглупели Здесь настолько поставлена система образования, да, что, ну, правда, дети выходят из, из, со школ гораздо глупее, чем дети, скажем, в России. По программе не сильно отстают. Вот. Стали недружные. После многих политических передряг пропал интерес к родине. Даже у наших греков, кто приехал с России, кто воспитывался на патриотизме, вот, который, кстати, здесь в Греции не преподается. В, церкви, в школах в Греции с утра пораньше читают молитву вместо зарядки, скажем так. Чему я не знаю, это дело церкви. Если кому-то охота, чтобы ребенок знал молитву, пожалуйста, в Субботу и в идешь в церковь с ребенком, там он учит церковные вещи. Причем церковные дела в школе я не могу, не могу понять. Зачем в школах преподают френские книга? тоже не могу понять. Для меня это дико. Школа должна давать три вещи. Это физическую культуру, образование и патриотизм. А церковь должна заниматься уже своими церковными делами. А что получается? Церковные вещи изучаются в школе, церквям делать нечего, и они чем занимаются, мафиозными делами. Сегодня мы с этим столкнулись. Я бы хотел, чтобы греки, фонда хотя бы объединились, отстояли свой э, геноцид, как это сделали армяне, показали свою силу, хотя бы они. Потом я уже уверен, что их поддержат и критики, а потом же и местные элены. На местных эллинов я вообще не рассчитываю. Это трусливая нация. Вообще ничего не имеет с патриотизмом, даже замечая за ними, не просто, вы вот знаете, то, что они поклонники христианства, они уже фанатичные. Вот фанатизм, знаете, он наносит свой вред, что в исламе, что в христианстве. Вот тут зрец, я это заметил. Грека очень сложно столкнуть и под, подтолкнуть его на патриотизм, на войну, скажем, заступиться за родину, за семью. Он начинает тут же креститься и говорит, вот Боженька нам поможет, вот только Христосик нам поможет. Люди ослабли верой, фанатизмом христианским эту нацию местную греков. Их убили. Греков сегодня нету. Это трусливая нация. Их подбить на что-то патриотическое, герийское невозможно. Они ждут от нас, от греков, которые пошли в России, что мы что-то здесь сделаем. Да, мы сделаем. На сегодняшний день появилось движение Эллино-Русский переводится греко-русский альянс. Это пандитская партия господина-авровидица Гавриила. Я числюсь в этой партии будущим депутатом. Надеемся, что эта партия прорвется и только пандитцы смогут спасти эту страну что больше некому. А для этого я э, обращаюсь, вот, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем понтийцам, э, задуматься о родине, объединиться. И по каждому случаю не жалеть одного евро, проезжать на синтагму, оставив свои права. Потому что в по понди в последнее время привыкали только приходить за луком, не за рыбой в понтийский силлога получать. Там собираются все миллионами. А когда Филис вышел и оскорбил понтийцев, э, сказав, что не было геноцида армян и греков, из миллионов понтийцев пришло 200 человек. Это что? Это факт? Это дружная нация? Это с таким результатом может что-то добиться? Мне никто ничто не докажет обратного. Пока я ее вижу сплоченность нации и ее мощь. Я призываю понтийцев сплотиться и спасти нашу Грецию. Остатки Греции, потому что по греции которую афиняне продали туркам в 2017 году, Поэтому уже, не знаю, вернется, не вернется, это несбыточная мечта, как вот когда-то евреи говорили, и на следующий год, на Пасху, и, и Иерусалим будет наш. Да, они его добились. Не знаю, добьешься ли мы, но с такими результатами, плачевными, когда собирается 200 человек, а не миллион, вряд ли это получится. Я умоляю хотя бы спасти оставшуюся Грецию, это, вот, и объединиться по низкому народу, и что-то начать делать. И помимо Гаврилова, есть еще... Такой человек, как Василий Гиргадий в районе Аналесия, это бывший антидимарх, замэра мэра района. Вот. Он сейчас вместе со мной тоже пытается сделать движение, которое называется Адельфопейси, то есть объединение братства. Мы хотим вот с ним вместе постараться объединить понтийцев. Для этого я иногда специально делаю в сайте Одноклассники такие вбросы оскорбительные, унижая пантицев, чтобы их немного оживить. Там мне уже многие угрожают, там и расправы, и повесить. Пусть попробуйте, если здоровья, конечно, хватит у них. Если хватит, у них мозгов. Я думаю, они умные люди и понимают, с чем это все говорю и зачем я это все говорю. Я пытаюсь оживить нашу нацию. Я пытаюсь ее сплотить, чтобы спасти Грецию, для спасения Греции. Просто умоляя понтийцев начинать поддерживать понтийские движения. И господина Временица, и товарища Георгиадиса Василия. Еще есть какие-то вопросы у вас, Павел. Все. Спасибо. Хорошо. Спасибо огромное. Вот это церковь, которую мы строим за. Снимаешь, пожалуйста? Да, да, снимай. Вот. Это церковь, которую мы строим за свои деньги. Офицеры, вот. я с ними деньгами вот. строим маленькую судьбушку, которая спасет Афины от, от, от ненужной здесь мечети. Опасной мечети. Я еще не против имею ислама. Любая вера хорошая, она учит только хорошему. Но культура ислама, она не.. Подходит э, к христианской культуре, не соответствует. Поэтому я обращаюсь к мусульманам, кто слышит. Когда смириться, снять помещение и потихонечку молиться. лишний крик «Аллах на всякий это просто не подходит и не это, а, это не главное. Главное мне, вера, пок... в вера, в вера в Бога. Покажи мне то здание, где да. собирается строить печать. Да. Что Мухаммед, что Христос говорил, сломай камень, ты меня внутри найдешь. Так что начальник идти, играй в, в мечети, тогда можно возле камня спокойно помолиться. Покажи мне то здание, где строят мечеть. Мечеть, пойдемте. Ну, вы вот, видно вот, же. вот это здание, вот видите, это предназначено для мечети. Вот оно. Угу. Это бывший цех по ремонту Автомобили. автомобилей, да, военных. Вот. Я хочу в этом месте сделать и хороший спорткомплекс, и открыть секцию самбо комбат вот. баскетбол, стекбоксинг, много секций. Но ну, мы решаем, конечно, сделать большую школу самбо комбат здесь, в этом месте. И принципе ребят, ребята не против. Это будет гораздо полезнее для греческой, для греческой нации, это ее усилит, окри, окрепит, видите, что творится здесь. После Понятно, заброшено. Заброшенные помещение, да. да. вот это бывшие эстакады, где машины заезжали, грузовые. Вот. вот представьте, какое огромное помещение, да, выдается под... Это, это реальный будет очаг нового мощного терроризма уже, но уже в Греции. Мы просто этого не хотим допустить, чтобы не было таких историй, как во Франции, в Германии, в России. Мы пытаемся предотвратить заранее эту болезнь, понимаете? Работаем на упражнение. Okay. Вот и все. Да. Волонтеры. И здесь, и там дальше тоже военные ребята, свет офицеры. Вот. Круглосуточно. Чисто настоящая дорога уже на протяжении двух месяцев мы здесь находимся. Вот. И спасаем христианство, спасаем границу от терроризма. Mm. Вот. А что у нас здесь? Это временная церквушка. Здесь мы молимся иногда. Ставим в церкви, свечку в этой церквушке. На... Я смотрю, на благо благо читает. Да, священник дела, да. читает, наверное, так понимаю. Здесь у нас есть свой священник молодой, он за ним просматривает, читает, да. Вот. Маленький святой уголок. Как uh -huh. вот бывает сейчас в частях в России, ввели святые уголки, так и здесь. Вот это. Он дает нам силу, дает нам уверенность. Приходим, свечку ставим и продолжаем строить нашу церковь. Вот. Они взорвали ради имя Христоса. Со стороны ислама. Почти вы ну, через... начали это временная заягушка, что здесь уже вход ислама нет. То есть заход уже понимаешь, что уже начало положено. Мне хоть оскорблять ни одно веросповедание, но.